Всем привет, на моем канале. Сегодня покажу, как приготовить очень быстрый и простой крем без яиц. Отлично держит форму и достойная замена дорогим кремом Более бюджетный, дешевый вариант. Кому интересно, оставайтесь со мной. И для крема мне понадобится 250 миллилитров молока. Здесь у меня жирность 2,7%. В принципе, жирность не имеет никакой роли. Дальше у меня 2 столовые ложки сахара. Это примерно 45-50 грамм. Количество сахара вы можете регулировать сами. Увеличивать либо уменьшать. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. И от того, что вам нужно. Дальше здесь 1,5 столовые ложки крахмала. И 2 столовые ложки с горкой муки. 100 грамм масла. Масло убираю, но мне пока не нужно. Беру кастрюльку с толстым дном. Выливаю сюда молоко. Сахар. Также все сухие ингредиенты крахмал и муку хорошенько все перемешиваем после того как я все соединила вот у меня однородная масса комочков никаких нет я ставлю на огонь огонь меньше среднего и теперь нагреваю и завариваю как обычно заварной крем довожу до того состояния которое меня будет устраивать в креме Прошло 3 минуты, можно заметить, как уже ко дну начинает приставать, и вот в этот момент необходимо хорошо это все мешать. Сейчас немножко загустеет, и можно взять миксер. И на данном этапе я возьму миксер. Переложу массу в другую миску. Очень плотная получается. От количества муки и крахмала также зависит плотность крема. Поэтому тоже регулируйте. Если вам нравится более нежный такой жидкий крем, то значит меньше муки добавляйте. Все очень просто. У меня есть ванилин. Здесь, по-моему, 2 грамма. Добавляю. Перекладываю в тарелочку. Накрываю пленкой в контакт. И даю остыть при комнатной температуре, можно в холодильник. Заварная основа у меня уже остыла. Сейчас взбиваю масло. И буквально по ложке добавляю крем. Крем получился довольно устойчивый, держит форму. Я хочу вам показать, как ведет себя этот крем при окрашивании. Возьму Америколор розовый, 164 номер. Очень красивый цвет получается. Этим кремом можно наполнять трубочки, пирожные, клеры. Использовать для шапочки в капкейке. Возьму насадку открытая звезда 1М на 6 лучей. Дальше возьму сухой водорастворимый, желтый. Здесь у меня такая же насадка 1М. И, наконец, третью часть я окрашу гелевым водорастворимым красителем. Вот такой цвет получился. Третья насадка у меня будет 2D, закрытая звезда. что получилось. И сейчас покажу, как этот крем себя ведет при отсадке. Крем достойно себя ведет, отличная альтернатива, более дешевая, замена крему чиз и более дорогим кремам. Небольшой секрет, я выдавливала крем все-таки охлажденным, потому что он имеет свойство подтаивать, но как вариант, если на капкейке, если, допустим, наполнение в трубочке или еще куда-то, допустим, в эклеры, то необходимо, чтобы он был немножко такой вот комнатной температуры. А именно для рисунка такого четкого я работала охлажденным. Как видите, достойно себя показал. Кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пробуйте, экспериментируйте. Всего вам самого доброго. Пока-пока.